Президент принял министра иностранных дел Афганской исламской республики Салахуддина Рабани. Глава государства выразил уверенность, что первый визит министра в Кыргызстан укрепит кыргызско-афганское партнерство и поднимет его на новый, более качественный уровень. Мы ждем президента Афганистана Шрафа Гани на предстоящем заседании глав государств членов ШОС, который пройдет в июне в Бишкеке. У кыргызов есть пословица «Лучше близкий сосед, чем дальний родственник». «Афганистан для нас близкий сосед, дружественное государство и надежный партнер», – сказал С Джеембеков, поздравив народ Афганистана со столетием независимости. Министр выразил признательность президенту за теплый прием. Передал слова приветствия, добрые пожелания Сорумбаю Джеембекову от президента и премьер-министра Афганистана. Отметил, что в рамках его визита с главой МИД Кыргызстана Чингазом Айдарбековым подписано соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому партнерству. Мы благодарны за то, что Кыргызстан поддерживает позиции Афганистана в рамках международных организаций. Вы можете быть уверены, что и Афганистан всегда будет поддерживать позиции Кыргызстана, заверил министр. Президент и министры иностранных дел также затронули вопрос обеспечения безопасности в регионе, поддержки этнических кыргызов в Афганистане и перспективы торгово-экономического партнерства. Парламентская делегация Джугурку Кенеша Кыргызской Республики приняла участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ. В работе постоянной комиссии по правовым вопросам принял участие депутат Нурбек Алимбеков. В работе постоянной комиссии по политическим вопросам и международному партнерству принял участие депутат Руслан Казахбаев. В работе постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности принял участие Искендер Матраимов. Также в рамках МПА СНГ состоялось заседание объединенной комиссии по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, в которые принял участие Искандер Матраимов. В рамках участия парламентской делегации Джугурку Кенеша в МПА СНГ в Санкт-Петербурге Дастамбек Джумабеков встретился с председателем Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой. Джумабеков поздравил Назарбаеву с избранием председателем Сената парламента. Торега заявил, что Кыргызстан придает особое значение развитию отношений с Казахстаном по всем направлениям, основанных на принципах взаимопонимания, взаимной выгоды и поддержки. Джумабеков также отметил, что между двумя странами поддерживается политика экономики, диалог, осуществляются контакты на всех уровнях, которые способствуют содержательному наполнению взаимовыгодного партнерства. В свою очередь, Дарига Назарбаева заявила о необходимости развития межпарламентских отношений между нашими странами, что позволит решать многие вопросы, касающиеся дальнейшего партнерства на межпарламентских площадках. Напомним, главами двух стран была четко поставлена задача увеличения объема двусторонней торговли до 1 миллиарда долларов. США. Премьер-министр встретился с генеральным директором Сино Пайпелен Интернешнл Лимитед Меном Фанчунем. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта строительства газопровода Кыргызстан-Китай, являющегося составной частью магистрального газопровода Центральная Азия-Китай. Общая протяженность газопровода по территории Кыргызской республики составляет порядка 215 километров. Проектная пропускная мощность – 30 миллиардов кубометров газа в год. Маршрут газопровода по территории Кыргызстана пролегает через Алайский и Чон-Алайский районы Ожской области. Мэн Фанчунь рассказал Мухаммед Калую Аблгазиеву о проводимой работе по реализации проекта. В частности, глава правительства с удовлетворением отметил динамичное развитие взаимовыгодного партнерства между Кыргызстаном и Китаем в различных сферах и высокий уровень кыргызско-китайского политического диалога на всех уровнях. Премьер-министр отметил, что реализация проекта строительства газопровода «Кыргызстан-Китай» имеет важное значение для экономики Кыргызской республики. Премьер-министр ознакомился с деятельностью молокоперерабатывающего завода «Аксюд» в московском районе Чуйской области. Аналогичные молокоперерабатывающие заводы были открыты и успешно развиваются в на Нарынской и Таласской областях. Главе правительства продемонстрировали производственные цеха и продукцию, производимую на заводе. Премьер особо отметил, что правительство будет оказывать всяческое содействие экспорта экспортоориентированным предприятиям, которые выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, внося свой Создания рабочих мест и решения социальных проблем на местах. По словам премьер-министра, необходимо стимулировать отечественных фермеров налаживать производство и поставку качественного сырья в больших объемах. Труд наших крестьян должен быть оправдан. Закупочные цены у населения разные, и в силу деятельности посреднических структур не всегда высокие. Такие предприятия должны искать возможности для повышения цен на приобретаемое молоко у населения, сказал глава правительства. Руководитель предприятия Кайрат Абдулла. Лайф выразил готовность повысить закупочные цены до 25 сомов за литр. Сто двести сто шестьдесят Вопросы и задачи формирования единого информационного пространства между Кыргызстаном и Россией обсудили сегодня в Аше. В Южной столице прошел первый масштабный Кыргызско-российский медиафорум, посвященный итогам государственного визита в Кыргызстан президента России Владимира Путина. Участники медиафорума, представители ведущих СМИ Кыргызстана и России, таких как КТРК, Первый общественный телеканал, ГТРК, ЛТР, Гостелерадиокомпания «Россия-24» Международного информационно-аналитического агентства «Спутник» и других, а также представителей органов власти и общественных организаций обеих стран, обсудили роль и значение СМИ в развитии межгосударственного взаимодействия между Кыргызстаном и Россией. В том числе современные информационные вызовы и угрозы, актуальные тенденции в подаче информации, а также вопросы создания единой системы мониторинга информации в обеих странах и процессы формирования общего информационного пространства ИАС. Как отметили участники форума, особая роль в этом принадлежит региональность средством массовой информации. Российскими партнерами мы уже давно вели переговоры о проведении вот такого медиафорума именно в городе ОШ. Это было еще во многом связано с тем, что, как известно, в прошлом году президент Саранбай-Женбеков объявил год регионов. И мы со своим клубом, с нашими российскими партнерами думали, как это наполнить именно в сотрудничестве с Россией, именно на уровне медиа. И, соответственно, обсудить вот именно межрегиональное сотрудничество, которое сегодня может складываться между э, кыргызскими и российскими журналистами. Итогом этого, наверное, мероприятия будут договоренности о том, чтобы реализовывали совместные медиапроекты. Потому что сегодня очень много кыргызстанцев именно с юга страны работает сегодня в регионах России. В столице состоялось десятое заседание координационной группы Кыргызстан-Синдзянь-Уйгурский автономный район КНР. По итогам заседания был подписан протокол о достигнутых договоренностях и торгово-экономическом партнерстве. Выступая на заседании, министр экономики Олег Панкратов отметил, что развитие взаимовыгодного партнерства с одной из ведущих мировых держав, имеющих развитую и дифференцированную экономику и крупнейшим мировым экспортером, является приоритетной задачей внешней экономической деятельности на. Нашей страны. Отметим, что после заседания был подписан протокол 10 заседания координационной группы Кыргызстан СУАР-КНР при Межправительственной Кыргызской-Китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках этого проведения подписывается протокол о намерениях. Я думаю, что сегодняшнее заседание даст новый толчок развитие торгово-экономных отношений между Кыргызстаном и Китайской народной республикой, в частности, с Индзианом и автономным районом. В частности, по сельскому хозяйству у нас динамично развивается. В прошлом году было экспортировано на 22 миллиона долларов и было импортировано на 20 миллионов долларов различные сельскохозяйственные продукции. Сегодня в Бишкеке состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова государственным секретарем министра Европы и иностранных дел Франции Жаном Батистом Лемуаном. В ходе совместного брифинга по итогам переговоров Чингис Айдарбеков сообщил, что по поручению президента Сорумбая Джеймбекова начата проработка вопроса открытия во Франции дипломатического представительства Кыргызстана. Он также сообщил, что стороны обсудили вопрос визита президента Джеймбекова во Францию. Также Айдарбеков, подводя итоги переговоров, констатировал динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений между странами. В свою очередь Жан-Батист Лемуан отметил, что в ходе переговоров с его крыгызским визави были затронуты все стороны партнерства. Он также напомнил, что в этом году исполняется 25-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Мы обсудили большой перечень актуальных двусторонних вопросов наше сотрудничество, также и в многостороннем формате. Мы с большим Удовольствием констатировали динамичное, поступательное развитие двусторонних отношений между Крымской республикой и Францией. На сегодняшний день мы сотрудничаем по многим направлениям. Это политико-дипломатическое сотрудничество, культурно-гуманитарное, торговое-экономическое. Сегодня можно говорить о том, что обе стороны заинтересованы в расширении сотрудничества. Мы обсудили общие точки соприкосновенности по тем вопросам, которые происходят в мире. Мы отметили, какие у нас есть общие точки соприкосновения. Прежде всего, это видеть мир, в котором нет войн и конфликтов. Тот мир, который будет управляться не вопросами насилия, а прежде всего, где будет уважение правам каждого человека. И, конечно же, тот мир, где все страны пытаются сохранить окружающую среду.